всем привет с вами я мистер Майнкрафт, и сегодня я вам покажу как лечить э, не вижу платформера а именно тест режим в Dash. Э, <coughs> ну то есть вот этот как вы помните э, у меня э, все-таки стоит э, именно вот вот этот G GDPS эдитор 2.2 я расскажу как включить э, как вот этот вот <coughs> режим э, теста Наход, находим options вот как видим вот идем сюда идем сюда и вот смотрите вот видите у вас тут написано мод э, э, Ну, я не знаю как вот это вот читается если честно вот нажимайте него и вот все у вас есть вот это вот дрянь все если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал ссылка на плейлист с всякими видео про гд будет в описании ну или же вот вы сейчас его видите все пока подпишись подпишись подпишись и подпишись Привет, Майнкрафтер! С вами я, мистер Майнкрафт. Сегодня будет новое видео по геометрии, блин. <doors> <eps> э -э, у меня есть новый уровень. Э -э, если что, музыка в нем. Стоит, короче, музыка в нем. Сейчас стоп. <рых> Нет вон. А я да, точно. <сих> <сих> <сих> Блин, остро какого-то да пройти не могу. Что не была, а что еще делать школьнику как у ну, меня дальше там давай быстрее заканчивай свое видео ну, надоел показать, а? Пока.